всем здорово. приехал гольф который мы обрабатывали назиолом, полностью стекла кузов первая мойка посмотрим как с машины смывается загрязнение без использования шампуня то есть мы первый смыв сделаем скажем так на сухую не обрабатывая химией потом намочим все химарем и посмотрим вообще как будет очищаться стекла кузов как держится грязь и так далее. Блин, ну работает, конечно, классно. Что на стеклах, что на кузове. Ну тут так кузов, в принципе, не сильно грязный. Сзади было чутка, но смылось вообще все без проблем. В принципе, меня полностью все устраивает. Я не знаю вообще, стоит это применять шампунь или нет. Но чисто с точки зрения, чтобы шампунь забрал остатки э, грязи какой-то. Именно физической грязи. Стоит применять. Ну а так, с точки зрения заехать на мойку самообслуживания, лупануть ее просто водой и поехать дальше. Дело в том, что если разогнаться за соточку, с нее вода вся сойдет, она будет сухая полностью. Это удобно. Так, что у нас в порогах? Тут мы закатывали полностью все и проемы. Ну да, вода не держится. Вода не держится. Это хорошо. Попробуем сейчас тогда шампунем ее. Шампунем, ну не вижу смысла ее тереть, она реально стоит чистая. Так, теперь фигачим химией. Вот у нас процедура такая, мы сейчас все как мы Собирает что-то. Ну, Она вот сейчас пару минут повисит. Просто смываем. И попробуем даже не обтирать ее воздухом. Попробуем всю задуть. прикольный составчик работает Все, что остается сделать, чутка сухой тряпкой протереть. Она сухая стоит. Интересно работает состав. Воздухом сдули, я протер всю машину вместе с дверными проемами. У меня тряпка или влажна. То есть воды осталось очень мало и растирается довольно-таки легко. Все, крыша высохла. На крыше разводов нет стекла. В принципе, можно еще сухой фиброй пройти. Чутка есть разводы на стеклах. Сейчас сделаем? Дуй, и туда, дуй и оттуда шайбу. Надо еще вытирать. Все, машина уехала. Интересный результат. Я удивлен, что ну, составы самые простые, самые дешевые, но работают понятно, первая мойка, как бы будет работать. Посмотрим, он сказал, приедет на десятую мойку. Как оно себя проявит. Но за эти бабки, я думаю, это норм. Сегодня приезжал с Автомеджика Игорь. Я не знаю, кто это, директор или нет. Но он сказал, говорит, есть, как бы, теперь есть скидка для там, подписчиков 10% на всю продукцию. Поэтому без проблем. Любая продукция на ZEOL и Автомеджик минус 10. Как-то так. Всем спасибо за внимание. Желаю всем удачи. Пока.